Дорогие, это одна из моих первых проб, записать медитацию прежде всего по своему запросу для такого, наверное, простого и в то же время очень эффективного способа решения человеческих проблем. Может быть, кто-то из вас скажет, куда я там замахнулась. Но сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда я начала свой духовный путь. С церкви и с религией продолжила. Духовными практиками, медитацией. И много-много занималась психологией и... Теперь прихожу снова к духовным ценностям. И недавно мне попалась такая мысль, теория или философия, парадигма, как хотите можете это назвать. И меня она очень затронула о том, что если представить, что человек забывает о всех своих каких-то неприятностях, у него совершенно не сформирована личность. Личность в том плане, чтобы защищаться. И то есть та самая Многоградная и многоярусная, и такая 3D и 5D травматика, она полностью отсутствует. А с одной стороны, вы мне можете сказать, что это тоже так опасно, а как же жить в нашем мире, когда люди все разные, да? Вот действительно изобретет кто-то такую практику очень простую, человек просто проходит через нее и выходит таким чистым. И ничего не помнит плохого, да, и ко всем относится с добротой, с любовью, и как ребенок вот такой заново рожденный. Мне бы хотелось попробовать как-то прикоснуться хотя бы вот а, к этому, ну, начать пробовать прикасаться, да. Что из этого можно сделать? И сейчас я попробую это сделать в медитации. И эту медитацию, я думаю, лучше делать на ночь, чтобы потом поспать. И какие-то свои такие процессы трансформации во сне у каждого из вас произошли. А, конечно, не стоит бояться этой медитации. Я сама прежде всего на себе ее буду пробовать и на своих друзьях, добровольцах. Вы не проснетесь со всем ребенком, как после там, ребёфинга или после хорошо сделанного холотропного дыхания, когда действительно иногда травматика очень сильно снимается. И мы забываем такие условные рефлексы, которые приобрели в течение жизни. А постараемся вот в этой медитации настроиться на то, чтобы помнить то, что нам нужно. То есть как ходить, на каких языках говорить. И весь свой важный такой интеллект. Помнить, как работать на компьютере, как писать пейзажи, сочинять музыку. Просто избавиться от такой вот какой-то накопленных программ, защитных программ вот из-за неприятных и и в кавычках так сказать из-за неприятных моментов начиная с детства а может быть даже с прошлых жизней да я допускаю совершенно различные теории и все возможно я не придерживаюсь какой-то одной какой-то одной религии на сегодняшний день я допускаю божественное. Почему мне вдруг захотелось начать прикасаться вот к этой теме? Потому что я смотрю в психологии. Мы столько вот много делаем, делаем и действительно очень меняемся. Вот, ну, приходит что-то новое и у человека всплывает какая-то вот такая глубинная завалированная травма, ну и человек снова начинает над собой работать. Но это я говорю о тех людях, которые там посещают психологов, и основная часть это сами психологи, потому что мы обязаны во время обучения и после. Есть такие психологические направления, которые подразумевают очень длительную терапию, такие как психоанализ, Экзистенциальная психотерапия и другие такие направления. Люди действительно очень меняются в терапии и их жизнь улучшается. Но такое вот какое-то лекарство, знаете, освободить свой ум от всех старых травм. Именно вот ум потому что все-таки наши программы, они связаны с умом, конечно, они а, и запечатлены в памяти тела. А, ну, хотелось бы, по крайней мере, попробовать. Тем более, что в медитации мы являемся а, как бы авторами и хозяевами, да, так же, как и во сне. И мы можем контролировать вот степень, да, этого избавления от старых каких-то своих вот мешающих травм, он, то есть вот степень своего очищения от ненужных программ, потому что но я думаю, что это вот подойдет таким людям, которые занимаются давно саморазвитием, вообще задуматься да, над этим. Потому что иногда мы столько-столько делаем, делаем, и иногда просто уже хочется жить, и что-то попробовать. А вот это старое, оно никак не пускает. И это какой-то конкретный да, такой кусочек, но мы не знаем, как к нему уже прикоснуться. И медитация, это, наверное... Одно из таких моментов, когда действительно наша психика может перерабатываться так же, как и сон, и это отличается, может быть, от гипноза тем, что мы сами там путешествуем и сами выстраиваем что-то, да, меняем как хотим, потому что вот такие терапевтические медитации, которые на моем канале, все-таки каждый из вас видит свой образ, какой он хочет, да, добавляет туда что хочет. Всегда есть возможность выбора, поэтому это более, так сказать, это не про экологию даже, а это про свободу. И я как раз такой человек, который вот у меня не знаю, в основе, наверное, моей, моей пирамиды ценностей лежит свобода. Вот всегда свобода ⁇ это самое важное для меня. И всегда так было, и, наверное, я такой вот родилась. И поэтому я сейчас хочу найти вот какое-то такое свое личное лекарство, да, которое, может быть, еще кому-то поможет, потому что приходя даже на какие-то... практики медитации все равно иногда видишь вот какие-то ограничения конечно есть очень много глубоких медитаций которые без ограничений и все зависит от автора ведущего вот от его энергии которую он вкладывает и тем не менее мне хочется создать что-то такое, чтобы человек еще более был автором вот чего-то такого своего. Да, может быть, это какой-то такой, вы знаете, как индивидуальный подход. Это такое уважительное отношение вот к человеку. Как принятие, что он сам имеет право что-то вот такое поменять, стал, стать чистым для себя, а, к человеку, который много-много уже там попробовал и духовных практик и психологии продолжает это делать. Но пришел какой-то вот момент в его жизни, что он может сейчас а, дать себе сам очень-очень много. И это будет таким каким-то для него квантовым скачком, но таким запланированным, который он сам готов сделать. Как знаете, какой-то пазл, такой один из последних или последняя именно той картины, которую вот он в данный момент очень давно пишет, очень давно создает, как последний штрих, как последний такой аккорд Последние ноты. И я спокойно говорила, поэтому надеюсь, что мы все уже расслаблены. Кто не боится со мной вместе попробовать. И нырнуть в океан своих каких-то сложностей. И вынырнуть оттуда новым, таким чистым и без каких-то проблем старых. Кто готов, кто со мной делает вдох-выдох, можно попить водички. А можно принять такую позу лотоса. Как в медитации дзен, если вы а, снимаетесь различными практиками, йогой, позвоночник держите ровно, то, пожалуйста, И постарайтесь, чтобы вам было удобно, подушечку тогда под свою попу подложите, а, возможно, облокотиться на стену, либо лежа позвоночник прямой. Поза открыта, и вы можете оставлять свои глаза открытые. И смотреть в одну точку, если вам хочется. И когда вам захочется, вы можете расслабить свои глаза и отпустить глазные яблоки, как во сне. И очень спокойно и глубоко мы погружаемся внутрь себя свою глубину и спокойно дышим сейчас мы сделаем три последовательных вдоха и выдоха как во сне обращаем внимание на то как наш живот поднимается опускается буду говорить ваш живот а то это какая-то двусмысленность. Наш живот, как будто наш общий. <действ>, действительно, такое возможно. Как бы общий живот Будды. И, ну, лучше подговорить. Ваш живот, ваше тело, чтобы не путаться. Итак, последовательно вы сделали прекрасных, наполняющих и расслабляющих. Три глубоких вдоха и выдоха. И вы научились спокойно дышать, как во сне. Вдох следует за выдохом. А выдох за вдохом. И пройдите сейчас внимание по всему вашему телу. С ног до головы. По поверхности тела. И глубже, с каждым новой волной внимания вы проходите все глубже глубже ваше тело, принимая все его особенности с любовью и удивлением, восхищением. Если у вас есть для этого сила и уровень восхищаться своим телом. Позвольте себе восхищаться и любить его. Но если вы находитесь на уровне, когда вы можете любить и благодарить себя за то, что у вас есть это тело, такое, которое сейчас есть, с теми процессами, с теми органами, совсем из, чем, из чего она состоит, и также ваша аура, такая, какая есть сейчас. И постарайтесь с большой любовью, кто еще не относится с любовью к своему телу, просто постарайтесь. Сейчас с любовью, трепетом и кротостью, как бы даже преклоняясь перед своим Принять его и восхищаться им. И обращайте внимание, как ваш живот поднимается при вдохе и спокойно опускается при выдохе. Опускается и поднимается. опускается и поднимается, с каждым вдохом и выдохом вы погружаетесь в глубь вашего внутреннего мира, Вашей психики и Вашей Души. В отличие от тела, в Вашем внутреннем мире нет границ. Он бесконечный и состоит из многих тысяч слоев, которые распространяются в разной миры и в бесконечности. Прямо сейчас вы можете выбрать тот мир, который сейчас хуже всего влияет на вашу жизнь. Представьте себя на дне. Зеленского мирового океана в том самом месте, где влияние внутреннего мира и психики больше всего оказывает негативное влияние на ваше поведение, вашу жизнь. Вы пробовали прикасаться разными способами и методами к этому с разных сторон но все время чего-то не хватало и вот вы на этом дне океана стоите лицом к лицу с этой проблемой что бы это ни было чем бы это ни было и кем бы это ни было вы помните что вы находитесь в медитации как во сне и что вы являетесь хозяином медитации. И вы останетесь в полном здравии. И в полной безопасности. И вы просто проходите сквозь. Самое страшное и негативное. Все, что есть. Может быть это будет сквозь чудовищ. Сквозь заросли сквозь камень, в глубину или в какую-то сторону. Или вам не хватает воздуха, и вы спокойно погружаетесь в тот страх, который пришел, быть без воздуха. Быть наполненным водой или чем-то еще. И страх доходит до эпогеи. Полностью случается. Вы при этом остаетесь живым и невредимым. И двигаетесь дальше, вверх, вперед сквозь страх все что вы боялись сейчас вы испытываете на себе может быть кто-то из вас видит какие-то приятные вещи которые вам нравятся в этом океане так или иначе сейчас вы соприкасаетесь именно с тем что очень сильно негативно влияет на ваше поведение и на вашу память, которая не дает сейчас быть вам свободным и счастливым. Вы не оставляете это, не боретесь с этим, а вы проходите насквозь, глубоко-глубоко, всеми возможными способами проходите и идете дальше дальше куда вам хочется вокруг вас множество миров вы понимаете, что вы находитесь не просто в океане, а в бескрайнем множестве выбора миров. И вы останавливаетесь совершенно спокойно, даже оглянувшись назад, там, где был страх, или то, через что вам нужно было пройти, вы смотрите, а этого уже не существует. И ощущение, как будто бы и не было. А вокруг бесчисленное множество возможностей. И есть только интерес соприкасаться с тем или иным, двигаться в ту или другую сторону. Нет ничего, что бы мешало вашему интересу жить дальше. И вы поднимаетесь выше на огромные уровни своего сознания и встречаетесь с чистейшим светом, который везде вокруг, внутри. Этот свет настолько глубокий, что вы не понимаете, откуда он идет. И ощущения такие, что он от вас, и в то же время откуда-то. Ощущение, что рядом очень-очень много ангелов. Ощущение такой чистоты. И слез. Таких ангельских слез, которые просто появляются вместе, где есть только свет, только свет и больше ничего. Ваше тело полностью отсутствует, и вы проходите сквозь света. Или свет проходит сквозь вас. Это необъяснимо. Только вы сейчас можете это чувствовать. Вы спокойно дышите. как во сне. Вы осознаете себя сейчас в своем теле и смотрите на себя совсем другими чувствами, с такой нежностью и любовью. Какое можно любить, только самое божественное, самое важное в мироздании. Это, может быть, можно сравнить с любовью младенца, который только что вышел за трубы матери и приник к ее груди, может быть, с чем-то другим. Вот с такой любовью чувствуете каждую клеточку своего тела, каждый живой орган, каждый звук своего сердца, каждую ресничку, и каждый волосок, все процессы в своем теле. Чувствуйте, как ваш живот спокойно опускается при выдохе. И поднимается при вдохе. Ваши глаза закрыты и спокойны. И вы позволяете себе спокойно идти в сон о своем теле. Отдыхать, ничего не планируя и ни о чем не думая, а просто наслаждаясь, наслаждаясь ничем вашим прекрасным божественным сном. Я желаю вам приятных сновидений. С любовью, Юлия Сагайтис.